Сейчас делаем в принципе, самое. Сейчас делаем то же самое, только ну, в плане их. При этом я, к примеру, держу человека за руку. И залажу центр белорус. После чего я представляю, то есть мы должны стать в целом, и я представляю, как человек садится. При этом я не только представляю в плане визуально, я еще ощущаю на физике свое тело, тело человека, и при этом ее, ее сажу. То есть включаетесь в человека, включаетесь человека и заставляете его садиться. А просто я знаю, что что я должна сесть, Но ну, да, да вот но это так, так. понимаете, такой непонятный момент. Mm -hmm. Теперь моя задача, в принципе, то же самое, как Фелиу удерживать. Теперь она пытается встать, но встать не может. Стопайте, <связи> стопайте! У нас задача прикользить. 24 Замечательно. Тоже отслеживайте момент, когда вам залежли, момент воздействия. Поехали, попали. Как делать, понятно? Да. То есть вы объединяете в принципе, в одно целое. То есть это становится один человек. Не два человека, вы становитесь единой системой. После чего ваше задание больше на ощущение заставить человека сесть, ставить и ну, тоже mm -hmm. mm -hmm. Поехали. Место у нас достаточно.